Дело в том, что работодатель, кроме того, как зажал нормально пожирать, он зажал еще и нормально платить. Штрафы берут не только из премиальной части, но и из основной ставки. И всем пофиг. Юридическое обоснование этому неполный рабочий день, даже если работаешь полный. Ну и отсутствие трудового договора. Не у всех, но местами. Для штрафов существуют различные организованные самим и пшником проверки. Причем о штрафах сообщают глубоко постфакту. Ну, например, отработал ты месяц, думаешь, сейчас получишь зарплату и устроишь чатку кутежа и дичайший угар на свою двадцатку, а тебе платят 10. И ты такой, а где остальное? А в ответ слышишь: ушло на штрафы. Он получал зарплату вместо 8. 16 тысяч дали 9, спрашиваю, как так получилось. И еще какие-то штрафы, я спрашиваю, какие штрафы, за что, они не отвечают, не рассказывают, просто говорят штрафы, за штраф не нравится — иди жалуйся или увольняйся. Жаловаться не спешат. Во-первых, не знают, куда и как сформулировать. Во-вторых, предпочитают работать по программе. Не хотите платить — будем воровать. И в отличие от наших депутатов, свою программу они выполняют. Про кассу и личные вещи я уже говорил. Но многие сотрудники пошли дальше и левачат сэндвичами мимо кассы. Сэндвич?